Приветствую всех любителей видеоигр. Сифу! Продолжение. Продолжение игры. Не знаю, на самом деле, насколько далеко я пройду в целом. Потому что в первый раз, когда видел, видели ли вы, когда я впервые проходил, я прошел, закончил ту, ту главу на 40 лет. Сейчас я уже иду на вторую главу, но перепрошел первую. И сейчас мне 22 года. В целом, как-то так. Блять, блять, блять, блять ага Главное его... Ага, вот так вот оглушить об стенку <связанное> Так, самое главное еще надо не забывать про уклонение. В этой игре есть уклонения. Не такие, вот которыми я пользуюсь, да? Это отойти в сторону и так далее. А именно... Как это сказать? Именно нормальное уклонение. В плане, когда зажимают, можно уклониться от удара. Так, и парировать, в чего. Так, ага. Вот, по крайней мере вот таких легких можно уклониться. Так. А вот этого я специально убиваю. Ну как, ну да, я думаю, что я его убиваю. Потому что мне даст жизнь, если я ему отвечу и атакую. Так, сейчас, сейчас, надо быть очень аккуратным, здесь очень много людей. Минус один. Минус второй. Тихо, тихо. Отходим, отходим, отходим. Он с бутылкой. Поэтому... Поэтому он может ее в меня бросить, не забываем. Так. Так. Ах ты, сука, я так и думал. Так, по чуть-чуть нам жизни дают. Но лучше, когда мы их добиваем, их дают больше вот так вот. Да. Отлично, так О, бутылку меня бросила, я так и думал Так, тихо Парировать удары, конечно, можно Но лучше всего уклониться Ах ты, как хорошо я уклонился Двойное уклонение, за это мне дали даже счетчик Вообще, красота так, пропускаем. Ну, она сейчас будет вставать, наверное, да? Эпичненько так. Опа. Передо мной. Ну, конечно. Подожди, малышка, у меня там бутылка лежала. Да, да. А я все хочу сделать кое-что, а мне не дают. Конечно, да. Конечно, давай подножку тебе. Так, так, так, так, так Как будем действовать дальше? Нужна, нужна бутылка Сейчас поймете почему Надо кое-каких парней вырубить И пойти в правую дверь чтобы немножко сократить расчет Ага И, и, и, и, блядь, и заебись, конечно Так, не вижу ничего Блядь, не умереть бы сейчас Окей, ладно, живой Плюс хп -шка. О, спасибо. Нет, ладно, на добивочку. В стенку, в стенку толкай. Отлично, еще. Давай, добивай, добивай, добивай. А, тут можно через прилавок было это самое. Бутылку бросила. Но она мне не сработала, потому что это самое. Так, ага, я понял. Где бутылка? <г Scotty> Где бутылка? Он ее только что бросил. Вижу. Где пацаны? Вижу пацанов. Отходим. Бутылкой ты, блядь, не воспользуешься, но... Да... Блядь, я хотел добивочку сделать, но мне не дали. Так, а у меня счетчик смертей то нету? А сейчас появится, походу. Отлично, отлично. Я просто не думал, что он это самое. Поднимется. А, плюс год. 23 года. Плюс год. Ладно. Поехали. Вставай, вставай. Ладно, сейчас счетчик сбросит. Хорошо. Мне самое главное был на самом деле опыт. На самом деле опыт важнее. Блять, вот эта вот штука очень нужна. блять, ладно, давай. Следующее надо. Что еще следующее надо? Блин, обнулить счетчик смерти полезная штука на самом деле. Стоит касать. Так, мы пойдем длинным, наверное, путем или коротким. А, пойдем сюда, ладно Опа Без кода не открывается, а где код взять? Есть вообще какое-нибудь оружие? Ага, ничего нет, хорошо, я понял Есть только бутылка Так, надо чтобы сюда попасть, как я понимаю За этот самый За, к нему вот туда А где взять код? Хороший вопрос, да. Так, в эти двери я могу попасть? Нет, ли? И это, наверное, тоже Стефонли. Да, не рабочая дверка. Ну, вот сюда мы не пойдем. Сюда не вижу смысла идти. К нему мы залезть не можем. На самом деле, гурац... дурацкая причина. А <кхе> можем зайти сюда? Подниматься нет смысла. Наверх подниматься нет смысла. Ну да, идем сюда. Так. Ага, сюда нельзя сюда тоже нельзя. Хорошо. Здесь нас ждет еще одна зона прокачки. Так, ну у нас счет очень маленький. Так, давайте, ладно, прочность оружия прокачаем Древо навыков, удар в лицо, перехват оружия, ладно Отмена толчка Блин Две ладони Ага Разрез бедра Ух ты, блядь Давай, ладно, отмену толчка, покупим. ЛБ. ЛБ. А ЛБ что делать? Ага, я понял. Я бы мог бы их всех отпинать. Но мне это не нужно. Для этой двери у тебя ждут три испытания. Я готов. Пройди через эту дверь. Ну все, побежали. Лупить, ребят. Да. Открывайте дверь Минус одна сразу Отлично Минус вторая Сейчас побегут ребятки Поэтому нужное самое Очень быстро действовать Иначе они меня окружат со временем Так, тихо, тихо Вот этот вот очень Жирный, блядь ты думал, я что, блядь, и без железной палки не справлюсь? У нас деревянная. Так, ну вот здесь вот очень хорошо жизни Их очень много, в целом, людей. Так, тихо, тихо. Я чуть-чуть урона получил, ну да ладно. Где там? Угу. Все, Ага, ты не должен бояться смерти. Хорошо. Поэтому я буду убить вас. Да, блядь, до да сколько вас там, блядь? Вы там вообще заканчиваетесь на сегодня или нет? Так, подожди, я еще палку возьму, подожди. Угу, <прос Ragazza> не точно шею сломал. <прос Ragazza> Победитель станет королем, проигравший ворон. Шам. Разум твоего мастера сломлен. Он утащит тебя и всех остальных в бездну. Оглянись вокруг. Ты не сильно отличаешься от остальных. Если ты не хотел драться, почему ты зашел так далеко. Все это все, что ты мне скажешь? Ну хорошо. Надеюсь, ты не будешь драться, нет? Ну и хорошо. Я сейчас не очень горю желанием сражаться. Особенно у меня сейчас счетчик смерти обнулен. Поэтому это, как бы, в принципе, не страшно. Вот эта красивая локация. Чуть так под музыку. Так, понятно. Пацаненок занят. Так, где враги-то мои? Ага. Возьми оружие. Я готов. Похоже, ты умеешь ждаться. Докажи. Так. Опа. Ты думала, я так просто тебе оставлю с палкой, что ли? Так, я понял, не очень длинные удары. Я еще не, умею неплохо так уклоняться. В принципе, главное понимать, куда уклоняешься. Да, блядь. Так, все, все, подхилимся немножко. Спасибо. Так, щучек оглушения сразу слазит. Я не понимаю, где мне найти код, они, который вот, вот там дверь открывает. Потому что если я его найду и пройду эту локацию, то он у меня сохранится как раз таки со всеми предметами. В целом, да, я вот эту полку возьму. Где-то же кот можно найти, в принципе, он же должен быть где-то. Поэтому стоит осмотреться. Кстати, да, типа, по-моему, я этот уровень весьма быстро прохожу. И это хорошо. Ну, я считаю, по крайней мере, хорошо. Всё горит все в огне в каком-то очень так он целую улицу поджог Так, такси ничего нет пойдем сюда здесь что-нибудь может оказаться ничего чубы хилку не давали. вообще было бы блин прекрасно еще не знаю как вот этот ларчик открыть тоже заперты все Ладно. Самое плохое, что еще не дают вернуться назад по локациям побегать. То есть вот я сейчас пройду, дверь за мной закроется и все. Так, да-да-да-да-да, ребят, я готов к сражениям. Ах ты сука. Подъем! Подъем! Солдат, 24, 24-й, 24-й возраст. Блин, не хотелось бы дальше 30 уходить, конечно. Ну да ладно. Так, отлично, он упал, и тем самым я его считаю сразу победил. Понятно. Да блять, сука. сломалась, да? И она тоже. Так, я все, я вернуться не могу, видите? Все. Это самое обидное, на самом деле. То есть я, может быть, и могу найти здесь предмет, мне потом, чтобы посмотреть, что там и так далее. О, тут, оказывается, палка была. Это хорошо, но это уже немножко бесполезно. Чуть-чуть хочу осмотреться, может быть, и вправду что-то найти смогу. Нет, здесь ничего. И двери эти открыть не могу, блин. Жаль. Пойдем. Так, прокачка. И ничего более. Ну, да, все. Прочность оружия. Это надо. Древо навыков. Что я там прокачивал? А -а -а. О, кстати, контратака. Перехват оружия. Удары вдогонку. Удары вдогонку. Подкат. Бля, вот эту штуку бы открыть. Во время бега-то, а? Охренеть, какая полезная штука. 1250. Блядь, не хватает. Ну все. Знаете, кланяться ему там. Это он покурит Вообще красота Ну там на заднем фоне Сифу Мое оружие теперь принадлежит тебе Обжег руки Уходи Мне знакома эта униформа она принадлежит школе для немощных и больных. Так, давайте, ладно, хорошо. Сначала с палкой. Нет, с палкой мы не будем. Брось, брось, брось. Да, блядь. Пиздец он лещей надавал. Знаете, зачем я это делаю? В прошлый раз, когда я его проходил, был один-один маленький минус, блядь. Пусть они все валяются теперь. Мне теперь кое-что интересно проверить. Ну все, поехали. Да, блядь, сколько ты будешь комбухта наносить? Бью только слабыми атаками, потому что это самое. Ну, ну, ну, ну. Отлично. Тихо, тихо, тихо. Тут же не видно ничего. Как я с ним буду сражаться-то тут? Так, я понял. Беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги. Так, где, где, где вижу его? Все, отлично. Теперь можно с ним дальше сражаться ах ты сука задел все-таки падай падай две блять 26 лет счетчик ты как растет два уже убийства. у меня оказывается счетчик такой большой тихо тихо тихо блять не туда уклонился не очень удобно на самом деле Ты как хорошо его задел-то. Сейчас он такой тяжеловат. Теперь самое сложное пройти его вторую фазу. Но хоть уже не такой старый, блять, хоть он ну, научился более на менее играть. Я, конечно, не заходил в эту игру чему лет, ну, А, где моя палка? А, все, вижу. Так, счетчик сбросился, уже хорошо. Хотя бы на единичку. Я думал, что никто не мог тягаться с ним в школе этого старого хрыща. Кто ты такой? А, ты не знаешь? Ты разве еще не догадался? Хватит играть, давай закончим эту шараду. Давай. Блять, блять. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. тихо. Просто, когда он бьет своей огненной палкой, это больно, блядь. У меня все, что остается, это сейчас уклоняться, потому что он прям реально больно бьет. Отлично. Блядь, и, и сразу понизу начал бить. Да уклонись ты, блядь. Да твою мать, я прям, блядь, знал Мааа 28, блядь 28 еще нормально, ладно Просто только начал Грубо говоря, он меня Блядь Да ты заебал, блядь Сука Ты будешь одно и то же делать? Подожди, а где мои палки? Я же их бросал на пол Блядь, они все равно исчезают То есть все, что у меня есть, это вот мои руки сейчас Так неудобно, нихуя бля. Да ты заебал, блядь Ты что, будешь сегодня нормально сражаться или нет, Одну, блядь Одно... Но С ног меня постоянно сбиваешь, блядь Ой, ёбаная хуйня Блядь, он меня реально так хочет вынести Просто одним и тем же ударом, блядь Ой, сука, я реально вынес, блядь, одним и тем же ударом, тварь. Ладно, 31 год, минус одна. Ох ты тварь, ах ты тварь, блядь. Думал, блядь, теперь это прокатит, блядь. Блядь, иногда просто очень плохо понятно, когда он это собирается сделать. Вот сейчас было хорошо, понятно. Да, от сильных атак он уклоняется. Ёбаный, вот как меня заебал уже. Вс. сдать. Она перестала гореть, кстати. Но она удабила. Вот так вот прошел и второй уровень. На изи. Ну как на Наизе, на если бы мне было бы лет 25, если бы я пару, пару лет потерял, я потерял бы целых, сколько? Целых 10 лет. 10 лет жизни. То есть, понимаете, он э, ценой в жизнь идет мстить. То есть, ему плевать, совсем плевать. Он рос, чтобы полностью отдать свою жизнь. 23 минутки прошло. Блин, ну ладно, мы сейчас вроде бы не такие старые. Че, пойдем в музей? 22, один ключ, я только один ключ из трех нашел. Один. Ну пойдемте, ладно, в музей заскочим. Музей. Время еще есть, время 20 минут прошло. М -м. А что там это, по звуку что там как? Да, все, картинка зависла. Какая красотишка. Кстати, картинка какая-то рандомная, если честно. Мне было интересно. Да покажи мне, пожалуйста. Ага, все хорошо. Погнали. Музей. Фух. вижу цель в атриуме. Всем занять свои позиции. Тебе было... Ты зря сюда пришел, типа? Второй вообще просто смотрит. Мне так это нравится. Правильно, подымай. Чтобы ты отвлекся. Добей его, пожалуйста. Кстати, у меня и жизни стало меньше. Я так сейчас это понял. О, счетчик немножко сбавил. Да, ты заебал махать тут своей палкой. что я много жизни потратил, а только сюда пришел, а уже столько жизней потратил. есть. Блин. Да, большая локация. Красивая, кстати, если так осмотреться. Так... Что у нас тут? По-моему, я уже здесь был, я просто не помню, если честно. Так, сюда я попасть не могу, хорошо. Так, сюда я могу попасть? Точно, у меня же была, по-моему, карта. Эй, стой на месте. А, ко мне пацаняты бегут, хорошо. Тихо, тихо, тихо. Нихуя он сам своего порезать решил. Дай-ка мне оружие поменять. Да, блядь. Ух ты, ух ты ж, блядь. Не такой, что ты, ты крутой. Ты на себя-то посмотри. Отлично. Просто бита, она их просто как-то глушит лучше. Я понимаю, что это оружие хоть и наносит урон. Так, что пока как тебя открыть? Она же может как-то открыться, наверное, да? Или нет? Ладно, пофиг. Второй этаж. Так, погнали. А, дальше ты не пройдешь. Хорошо. Пока он просто свой меч не поднял, надо его сразу выглушить, наверное. Или вот этого выглушить сначала он не мешается отлично подойди ближе к нам блин надо прокачать на самом деле эту фишку как она называется uh, ты скажи я скажу я забыл ладно пойдемте еще выше поднимемся, да я же могу могу карточка -то есть сахара на поднял просто отлично третий этаж а, можно еще выше подняться. Вижу, вижу. Так, выход он для. Ой, от а этой то бабы, девушками там не нравится вообще ни, ни черта. Ну ладно, погнали. А у нас это есть способность интересно. Что ты ищешь? <клышко> ух ты, ух ты, ух ты. Ха. <клышко> тихо, тихо, тихо. <клышко> Нифига она. дерзко! Блять, ну пиздец, надавала мне лещение. Понятно. Ух ты, ух ты, блядь. она дикая, конечно. Понятно. Так. Сейчас я только. Я хотел счетчик, счетчик сбросить. А по итогу она мне его еще добавила, блядь. Хочешь добавки? Давай. Блять. Я в шоке. Блять, пол хп. Я, блядь, просто с тобой на минутку встретился. Так, тихо, тихо, тихо, тихо. Отлично. Блять, хочешь, блять, пол хп нету. Ёпа. О! Код из клуба. Найден на теле одного из учеников Шон. На обратной стороне написан клуб. А, написан код 2-7. О, код для клуба найден. Я еще, кстати, не все для клуба нашел, оказывается. Ключ какой-то там не нашел. А вот код, это хорошо. А, это из клуба. Вот на эту дверь. Все, вообще красота. То есть многие предметы здесь взаимодействованы. Также вот ключ, ключ, который ведет сюда. Код для клуба, это хорошо. Это для музея предметы собираю, оказывается. Так, что это такое? Странная маска. Похоже, эта маска насмехается надо мной. Ага. Хорошо. Вот, это вот здесь, ватрю. Мне не хватает раз, ключа и какой-то штуки еще. Так, сюда я не могу пройти. Могу сюда пройти. Хорошо. А больше -то я, в принципе, куда? На выход есть только, да? Ну, пойдем, выход он ли. Для... А, выход он ли для... Ага, я понял. Так, ага, вас тут что-то многовато, пацаны. Так, минус один, хорошо. Да тихо, тихо, ебать со всех сторон. Ебут, ебут. Блять, ну почему-то он ногой всегда задевает. Сука. Так, что у меня там с древом навык? Я что-то хотел прокачать с разбега, да, там. Ну. Максимальный возраст для открытия 29. Сука. Пидорасы. Пусть всегда будет хоть хоть, хоть открыта способность. А -а -а. Удар в лицо. Это две с Перехват оружия. Две ладони. Тоже две полосы надо. Вертикальные удары. Тоже после, после обратный бросок. А, ну это бесполезно. Ладно, вставай. Блин, подкат 29 лет. Подкат с разбегу. А ты что? Будучи таким стареньким уже все, уже не можешь ничего. Блять, оружие не дали поднять. Умри, пожалуйста. Блядь, не дотянулся, прикиньте. Блять, вот этот вот оглушающий удар вообще капец. Блять, блять, блядь. Почему иногда все так легко идет сначала, а потом меня просто ебут как шпрота? Прям вообще ненормально, если честно, херня, я думаю. Так, здесь нечего взять. Пойдем сюда. Так, что здесь? О, я что-то на самом деле передумал сюда идти, здесь что-то так темно и страшно. А вижу пацаны там стоят, вон там жир -трест. Тихо, тихо, тихо, жирный. Да, сначала с пацанами разберусь, с маленькими. Так, хоть я чуть-чуть жизни тебе верну. Так где там пацаны? Так, отлично. Тихо, тихо. Так, а на больших интересно это сработает? А, отлично, сработает. Так, бежим. Сразу редкий. Подходим, подходим, возвращаемся к пацану. Так, оружие меняем, естественно. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Ты так не разгоняйся. Фух. Прям я сейчас очень-очень прям напрягся, если честно. Давай, бей. Ага. Блять, блять. Надо ее выкосить. Фу. Блять, понятно, выкосил на свою голову. Я не вижу ничего, парни. Ага. Так, иди сюда же. Будем с тобой разбирать. Ага, ага. Так, ну что, попробуем ее выкосить, в принципе. Блять, это было сейчас очень опасно. Отлично. Ведем на другое оружие, а то что-то уже помялось. Так, так, так, ага. Ага. Нет, нет, нет, нет, уйди, уйди. Фух, держусь, держусь. Давай! Отлично. О, счетчик подсбросил. Отлично. Так, нормально. Жив-жив целый орел. Держимся. Главное сбросить счетчик, прежде чем она меня выкосит. Беги-беги-беги. Беги, парень. Нет-нет-нет! Сука! Сука! Фу. Блять, Держался как мог. Дайте мне оружие обратно. Спасибо. О, тварь. -то. Ебаная тварь. О! О, -о, О! Хорош! Хорош! Хорош! Где непомятая бита? Есть непомятая? Это какая это мятая, это тоже какая-то мятая. Придется с мечом идти, если честно. Хотя мне вот бита больше нравится, но вы уже понимаете почему. Фух, пойдем. Прекрати свой бессмысленный крестовый поход, сейчас же. Уроки давно оставят. А, уроки я давно оставила свой путь жестокости кровопролития. Развернись и уходи сейчас же. Я лишь хочу встретиться с ней. Я говорил уже, Куроки не будет разговаривать с тобой или кем-нибудь еще. Предупреждаю в последний раз. Уходи. Ебать, а он мощный. Ах ты, блядь. Брось оружие, сэр. Это как было, по сути, дословный перевод, типа. Блядь, тебе стоило остаться дома. 38 лет. Надо будет, кстати, потом в фут вернуться, получается, перепройти этот момент. Если я сейчас пройду этот момент. Ну, вообще, лучше бы, если бы я сюда бы сбитый пришел, получается. Отлично! Фу, еще счетчик сбросил. Так, идем дальше. Карточка-то у нас уже есть. Так. Стеф, ли сюда нельзя? Сюда тоже. Так, ага, я вернулся обратно. То есть, и так прошелся и вернулся. Красота. О, вижу чекпоинт. О, фу фу фу фу фу фу фу, -фу, -фу, -фу. Давай прокачаем структуру, потому что там до 60 лет это можно. Открыть древо навыков. Что я там прокачиваю, я забыл? Перехват оружия. Контратака, владение обстановкой. Там бутылки метать, все такое. Плывущий коготь. XY. Удары в догонку. А здесь максимально раз 29, а здесь пока не сказано ничего. Так, а что я там у себя открывал, кстати? Или у меня все, ни на что больше опыта там не хватило? А, это перманентно открыто. Ну давай, ладно, откроем. Контратака на земле. Кстати, какая-то ненормальная херня. Смотрите. Появляются стекла. Все больше и больше. Больше и больше. Так, что я сейчас сделал? Не понял. Импад вибрирует, вас как бешеный. Считалось, что если мы станем под проливным дождем, да, они меня здесь выкусят, я больше чем уверен. Она олицетворяет собой рождение, очищение грешной души. Вода, ключ к перерождению. Бля, ребят, читайте, короче, кому не впадло. Потому что это самое. Она считает скупление посвячивать там воли, потому что мне не очень удобно сейчас, если честно. Немножко читать. Меня тут зажимают со всех сторон, блядь. Я стараюсь как-то жить. Но это очень тяжело. Приходится за всем и сразу наблюдать. Брось оружие, я тебе говорю, блядь. Фух. Ах ты, блядь, дотянулся все-таки, сука. Нормально, нормально. Фух, концентрация. Что-то там мы должны... О, ой-ой-ой. На самом деле ни черта не вижу. Блять, верните меня на свет, пожалуйста. Ага, ага, ага. Ага. Блять. Так, где тут оружие должно валяться? Ладно. Блять, блядь. Так, ладно, вкусный. Ну ладно, счетчик, смерти, хоть один покажет. Друговой взмах Это, блядь, если ты имеешь там палку Или еще что-то Удар в лицо Ладно, вставай 39 лет Фу, тяжело, блядь Бежим, ладно Бежим искать свое оружие Пусть Где-то здесь, в тени Я это самое потерял его. А, нашел Так, теперь валим обратно на свет все отлично, могу сражаться, и оно сломалось тут же ух ты блять, чертес ты шу, блядь, они еще так подключаются к бою вообще прекрасно. О, ох, ох, ох, ох, ох! о нас же отлично. Еще чек смерти сбросил как раз. Вообще красота. Тихо, тихо, тихо. А свою же луп лупанула. Тихо, тихо, тихо, тихо. Ай, блять, все-таки выкосил. Фу, тяжело. Очень тяжело. Сейчас сломается одна, потому что мне 40 лет. Тяжело, реально тяжело. Но этот все равно уровень потом придется перепроходить, потому что мне нужны будут найти быстрые прохождения. Тут э и затрата очков маленькая в целом на этом, на этом этаже. Блять, все-таки задела. Да чтоб тебя Да, блять. Да, сука Я, блядь, нажал уклонение сейчас вниз Но он не уклонился Не смог Не хватило ловкости, скажем так Но он уже старый, конечно Таким могут уклонением быть, Хотя ведь это еще не босс Нихуя До босса-то еще идти? О, я не люблю такие локации, вообще не люблю Отойди от стены, блядь Пока я вообще ничего не могу сказать, очень сконцентрирован на бою, если честно. Прям очень сконцентрирован на бою, блядь. Но нож очень хороший. Этот канта вообще прям прекрасный. Блядь, когда это уже все закончится, блядь? Предметы левитируют. Блядь. Минус. Отлично. Не вижу вот эту. а вижу. Попадаю по ней, по крайней мере, это уже. Хорошо. Блять, вообще канта отличный вот этот. Косит врагов прям как надо. Блять, я так далеко зашел. Рейдж. Хм. Картина, конечно, выглядит так себе. Я бы такую выбросил. Фу, это было очень тяжело. Разум подобен айсбергу. Он плывет одной седьмой частью своей над водой. Наше сознание лишь вершина айсберга. Мы должны опуститься под воду, чтобы исследовать подсознание. Чтобы увидеть прошлое. Так, понятно, я с ним буду сражаться, значит, да? Хорошо Да блядь, нихуя он лупит Блядь, ебать, у него урон дикий, на. Блядь, даже уклониться не дал, почему? Потому что, блядь, он меня глушил у меня, кстати, таких ударов почему-то нет. Такое перманентное оглушение, там, блядь, удар с двух рук. У меня, конечно, есть другой удар, но все равно мне не очень нравится. Сука, не дал мне его, блядь, оп опустить. Блять, он так больно бьет пиздец так я здесь канта лежит я его должен забрать обязательно 2880 на этаже представляете на этом этаже я уже заработал 2880 а мне еще с ней сражаться мне же почти пол... под 40 лет блять так и думал ловушка так и че, и куда мне ух ты блять Блять по-моему, этот тур я никогда не пройду. <с> Где мы Канта? Блять, она жирная. Да отойди, отойди, отойди. Блять, я вообще до пизды на то. Бью я ее или нет? Подожди, где мой меч? В руках? В руках. Вижу, вижу. Тихо. Тихо. Ага, окей. А, ты думал, я тебя, тварь, не увижу, блядь. Твой меч сломался. Пиздец. Я без меча? Я без меча, но ну, сломался Так, ладно, бежим, бежим, бежим Пока Блять, в тенях сражаться Вообще, испытание еще то так, Тем более мне еще, блин, 48 лет Иди сюда Ладно, хорошо Не дают мне пройти по-человечески так, дверь закрылась. Блин, что за вакханалия происходит, если честно? Что происходит? А, я должен их двоих победить. Хорошо. Возможно ли это только? Ух ты, блядь. Еще цвета так меняются классно, если честно. Блядь, с двух сторон просто... Фау, фау, фау. Накидали мне. А -а -а. Да, некрасиво, конечно, все происходит. О, минус одна, да? Отлично. Минус вторая сейчас будет скоро. Секундочку. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Отлично, минус вторая. Оружие мое где? Ключ от лифта. Ой, спасибо. Это ускорит мое следующее прохождение. Если, если я сейчас проиграю, допустим, боссу. Фу. Фу -ху -ху -ху -ху -ху. Ух ты, а выглядит красиво-то как вы посмотрите. Ёлочки. Выглядит пушечно. Так, что за пас структура? Это оглушение. Может, щечек смерти сбросим? Да. О, Спасибо. Открыть древо навыков. Одень обстановкой. Косарь. Перехват оружия пятихо. Удар в лицо. Заряженный брейкфист. А, нормально, открываем. Это вот так, да? И... Опа! Все, стоим, ждем. Опа! Все, окей. Бульна красиво, Она у нас такое место отворяла в целом. В красивое. То есть из магазина. Из, или из какого-то какого центра я так и не понял. Мы попали сюда. Так, она вырезает игрушечки, деревяшечки, деревянные. Я не хочу сражаться с тобой. Чувство мести. Оно не утихнет здесь. Я и говорю это на своем опыте. О, какая музыка заиграла. Теперь уходи, или мне придется сделать это силой. А у меня не ни оружия нихуя нет, блядь. машет пиздат этой штукой. О, наш пот стер. Так, ну погнали. Так, понятно, блядь. Тихо, Вниз. Вверх, вниз. Бля, ебать, она лупит. Пизда, не пройду ее сейчас. Вообще никак не пройду. Она лупит. Блин, у меня даже оружия нет никакого. Просто рукави. Бля, Как тебе удалось выжить после удара моих теньков? Все просто. Я бессмертен, пока у меня есть деньги. Ой, не ту кнопку держу. Прикиньте, не ту кнопку держу. А я могу с ног сбросить, блядь? Тихо, тихо, тихо. Тихо. Да, ну тут на самом деле можно. Можно отходить, на самом деле ждать, когда она комбо закончит. И так, потом подбегать или ща давать? О! Вот это я сейчас вообще красиво увернулся наконец-то. Тихо! Отойди. Бля, не, она прям пиздец лупит, конечно. Не, ну может быть к 70. Блять, у нее уже две фазы, блядь. К 70 я не вытяну. Кровавый вендети. Блять, я вообще хуй знаю, как уклоняться от этого. А можно мне какое оружие? Типа, есть ли какой-то вариант получить что-то здесь мне? По-моему, я сюда с оружием пришел. А, нет, я все проебал. Ебать, она там за мной бежит. А я ее могу уронить вообще? Блять. Вообще этот комбо с... с... тем, чтобы ее уронить, сложно делается. Блядь. Отойди, отойди. Понятно. Пизда мне на... Нет, я ее не могу уронить, я понял. Блять, она просто меня порежет на кебаб. это только первая, первая фаза, что я просто нарушаю безмятежность этого места. Блять, да ударь! Как тебе вообще не стыдно девушку убить, я вообще в шоке. Да, блядь. Блять, вниз, ему пахуем влево. Меня немножко это раздражает, если честно. Ну, плюс 4, блядь, я а будет. Уже следующий уже будет, плюс 5. Начинаешь <laughs> действовать мне на нервы, сделать как я хочу. Да, отойдем уже на этот раз. ой, -ой. Блядь. Так, вниз, вниз, вниз. Давай, отойдем. Блин, мне бесит, что камера немножко не очень удобна. Так, она тут что-то размахалась. Давай еще. Ага, ага. Еще. Ага. Блядь, я слишком далеко отошел. Не, ее на самом деле, как бы можно победить. В принципе. Псс. Отходим, отходим, отходим. Еще, еще. Ага, ага, ага. Ну Нахуй я в конце подошел. 68, 67 лет, да, 67 Ну, последняя попытка, я хотя бы первый раунд ее вывезу, блядь, вообще Просто ее можно убить, не до конца отнимая жизни Вниз, вверх, вверх, вниз, блядь Вверх, вниз, вниз, надо было вверх до за конца Ну ладно, это последняя, последняя Блядь, она отнимает очень много жизни Очень много, блядь у меня и так здоровье вниз уходит. Какого хуя вообще? Да, сделай этот удар, пожалуйста. Это только первый фад, что А я уже старый, умираю, блядь. Так, что произойдет? О, она их бросил? Так, не понял. А, настанцы черный, хорошо. С кунаями. О Ох ты, божечки. А я опять без оружия, блядь. <мышл> ну, конечно, блядь. Тебе стоило бежать когда она дала тебе шанс. Ебать, нихуя ты тварь, блядь. Ебать, она мощная, блядь. Пиздец. Не, спасибо, я наигрался. Как выйти? Она только если повторить попытку нажать. Бля, это пиздец. Не, она, она мощная. Но зато мы для клуба нашли предмет, да? Так, вернуться. Нет, стоп, подожди. Подожди. А, за исключение детективной схемы будет утерян. Все, хорошо. Блин, это жестко на самом деле. Очень... Просто так отлупила вообще. Вообще в конце такая тварь. Подождите, а как мне с ней сражаться? У меня же не оружия, ничего нет. Здесь мне сколько, 25 лет? Или 22? Здесь мне, наверное, 25, когда я прошел только в этот самый. Да? Кафешку. Так, а детективная схема у нас остается, правильно? Да, пин-код для двери, отлично, можно будет перепройти с более хор хорошим уровнем. Тут можно в 22 пройти, здесь уже будет опять нам, сколько там, 25-26, я забыл. Ну все, такой вот, такая вот попытка. Ну, на этот раз, по крайней мере, я смог дойти до босса, уже хорошо, так что, как бы тебя поставить -то? вот так. Так что подписывайтесь на канал, ставьте пальцем, спасибо, ребятушки, пока-пока.